В эту пятницу у нас пройдет номерной турнир «Беллатр-277». В этом турнире пройдет финал гран-при «Беллатра» в полутяжелом весе, где встретится Вадим Немков и Кори Андерсон. И как раз-таки этот бой ну, я хочу в этом видео и рассмотреть. Вадиму Немкову 29 лет. Это боец из России. Участник команды знаменитого тяжеловеса Федора Емельяненки. Ну, в профессионалах провел 16 боев, из которых 14 одержал победы, ну, естественно, в двух боях было поражение. Является многократным чемпионом Европы и мира по боевому самбо. Это достаточно универсальный боец, хорош он как в стойке, так и в партере, может как оформить нокаут, так и провести сабмишн. Но в своей карьере не проигрывает он уже на протяжении 6 лет, что достаточно весомый показатель. Является он чемпионом полусреднего веса билатера, где-то брал титула, титул у Райна Бейдера э, нокаутом, хайкиком, голову, естественно. Ну, тем самым, можно сказать, он отомстил э, тому за поражение своего наставника Федора Емельяненьки, правда, в тяжелом весе. Финал гран-при полутяжелого веса прошел после хорошей победы в четвертьфинале над довольно-таки сложным соперником лице Фила Дэвиса. Это был уже второй бой Немкова с Дэвисом. В первом бою, кстати, Немков также победил. Ну и уже, наверное, да, уже в полуфинале гран-при он победил малоизвестного бойца Джулиуса Энгликаса. Ну, правда, вместо Джулиуса Энгликаса должен был драться более серьезный Энтони Рамбл Джонсон, но тот снялся с боя, не помню, по каким же причинам. Конечно, я ждал поединка с Рамблом, это могло быть очень интересное противостояние, но не случилось. Ну, по крайней мере, гораздо интереснее, чем с литовцем. Кори Андерсон, 32-летний боец из США, в профессионалах провел 23 поединка, 18 из которых одержал победы, пришел он в UFC с Беллатр, где достаточно неплохо показывал себя, на себя дрался с соперниками на топовом уровне, но в президентском бою против Яна Блаховича проиграл и после этого перешел в Белатар. Я не особо следил за этим бойцом, но он не особо медийно известный, такой тихоня, но правда, как боец он очень серьезный. Ну вот, я не особо за ним сидел, поэтому не могу сказать точную причину перехода. Возможно, это было из-за того, что он, идя на серии четырех побед над достаточно именитым, э, именитыми соперниками, должен был драться за титул, а вместо этого ему дали Блаховича, который, в принципе, которого кори в свое время выигрывал уже один раз. И проигрыш в этом реванше как раз-таки, естественно, отдалил шанс на титульный поединок. Против... Кто там был в полусреднем весе тогда... Джон Джонс, наверное, Ну не суть. Ну, возможно, после этого э, боя Андерсон обиделся на Юси, что вполне вероятно, и перешел э, в промоушен Беллаттер где решил попробовать свои силы, попробовать там завоевать титул в, полу, в полутяжелом весе. Ну, это финишер, имеет хорошую стойку и нокаутирующую мощь в кулаках, естественно. Имеется у него хорошая борьба, серьезный граунд энд плюс э, достаточно неплохое кардио. Я бы, наверное, даже сказал, что отличное кардио этого бойца для полусреднего, полутяжелого веса. Правда, присутствуют в Укоре проблемы с держаком. Тяжело бьющие бойцы доставляли ему серьезные проблемы в боях, но ну, это полутяжелый вес, а в полутяжелом тяжелым э, весах это м, такие весовые категории, где м, сильно бьющие бойцы в принципе доставляют проблемы любому. Так что тут м, не сказать, что это минус. Но Кори Андерсон это серьезный вызов, вызов для Немкова однозначно. Он, оба бойца находятся на пике своей карьеры. Андерсон будет покрупнее Немкова. Есть преимущество в антропометрии, как в росте, так и в размахе рук. В размахе рук, кстати, там на 8 сантиметров у Кори Андерсена больше. У Немкова есть преимущество в скорости, в резкости. Ну, а позиция, конечно, у Андерсона уровнем повыше, чем у Немкова. А Андерсон Хочу еще сказать, что, наверное, наиболее опасен будет в первых раундах боя, где он может, в принципе, взорваться серией ударов, что может закончиться очень печально для его оппонента. Ну, в этом бою можно попробовать присмотреться к победе Кори Андерсона. На него идут неплохие коэффициенты. Он идет андердогом с приличными коэффициентами, что, мне кажется, достаточно несправедливо, потому что Кори Андерсон, я бы, наверное, даже сказал, что он будет серьезно Немкова, но тем не менее Немков чемпион тут сказать нечего в целом же этот бой является очень сложным для прогноза поэтому я бы вам, наверное, не советовал ставить, пропустил бы его я в этом бою, конечно, буду топить за Немкова но на что буду делать ставку пока не знаю кстати, букмекер на момент записи видео не дал полный обзор коэффициентов на бой, поэтому ближе к событию я выложу коэффициенты для тех, кто хочет поставить в Телеграм, естественно, ссылка на который находится в первом прикрепленном комментарии. Вот, Ну все, вы же поставляете свои комментарии, интересно посмотреть, что вы там думаете по поводу этого противостояния. А так стараюсь сделать для вас адекватное видео, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте пока, до следующего видео.